С Новым Годом поздравляя, от души мы всем желаем. чтобы здоровы были дети, был бы мир по всей планете. чтобы сердце не страдало, как часы оно стучало. чтобы давление было в норме и всегда мы были в форме. Вены, чтобы здоровы были, кровь свободно проводили. Камни сами, чтоб дробились и без боли выводились. чтобы суставы не ломило, тело, чтобы подвижным было. И чтоб боли в поясницах не могли вам даже сниться. Чтоб бронхиты и колиты, да и прочие всеиты С нами дружбу не водили, стороной нас обходили Не нарушил, чтоб теракт, желудочно-кишечный тракт И чтоб тот метеоризм. Не проник в наш организм но всегда, чтобы исчез ненавистный кариес горло голосистым было но лекарства не просила и болезни наших глаз пусть минуют тоже нас килограммов лишних ныне чтобы не было в помине чтобы влечение друг к друг другу не сякла у супругов аппетит чтобы внучат был сильнее чем у волчат кто правнуков дождется тот героем назовется повторяю вновь и вновь я дай Бог нам всем здоровья!